Версты бескрайние Выжженная тропа птицей раненой Бьет на заре напад Две придвуногие Молониями в руках Силой нечистою Мир заковали в страх, камень восьми сторон. Тайну свою открой. Дай мне священный меч, благослови на бой. Дай мне священный меч, благослови на бой. Пороги скалятся, Сила неравная, К моей спиной, Ой, Русь православная. Жены и матери, Старцы и отроги, Княже на бой веди, Жестом своей руки Камень восьми сторон Тайем свою открой Дай мне священный меч Благослови на бой Дай мне священный меч Благослови на бой Силой родной земли волей восьми ветров, Зорка сию сокола Ой, Стой, коснется, холомок Соргасию ко сию сокола Ой, Стой, коснется, Змеем невиданным Варью поганую, Лютая щерица Над моей раною Раны затянутся Да не то главное Боже, тебя храни Русь православная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 Благослови на бой Силой родной земли Волей восьми метров Взор к осию сокола Эй, стой, костью ста холмов Взор к сокола Эх, стой, костью, Вини восьми сторон Тайну свою открой Дай мне священный меч Благослови на бой Силой родной земли Волей восьми ветров Соркостью сокола Кайста вы кости ты холомов! Молодцы!